во время вебинара задали вопрос в фейсбуке на моей странице Дуйко Кайлас Ирте там задали вопрос, почему школа имеет название Кайлас был ли я на горе Кайлас и услышал ли я там свои коды или свои учения я хочу вам ответить, рядом с горой Кайлас я был, находился я там как турист, сколько раз, несколько поеду ли я туда еще раз, нет почему, мне не понравилось Почему? Холодно, люди бедные, мне не нравятся такие страны, у которых очень низкая, очень низкий уровень жизни. Я не люблю Африку, я не поеду никогда, мне не нравится Египет, потому что очень низкий уровень жизни. Мне не нравятся определенные страны, Вот мне нравился когда-то, очень давно, Лимассол я туда летал, сейчас мне не нравится, потому что уровень жизни упал.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 Но зато я буду тем человеком, кто когда-нибудь об этом начнет говорить. Мне очень симпатичен Жак Фрески. Но при этом он часто говорил такие слова о том, что он не верит в эзотерику. При этом не объясняя, почему именно ему дали возможность или выделили большое количество денег на создание сферы. И э, там много таких вопросов то есть он так и не объяснил почему именно с ним это произошло то есть он говорит это я сам сделал и так далее но не договаривает он на самом деле почему или какое самое основное доказательство эзотерики эзотерика это наука о везении получается в мире в котором находится там два миллиарда человек я если честно не знаю сколько людей вы извините не готовы к этой информации но много наверное